Так, я э, заказал с Алиэкспресса трости для габоя. Сейчас я хочу попробовать. Но мне очень интересно, как они играют. В таких кейсах они приходят. Ну, по, виду, по виду обычные трости. Обычные плохие. Вот габой это Шрайбер немецкий. Так, вот у меня есть антисептик, так я все промыл, я тут подумал, конечно, тащить в рот предметы из Алиэкспресса не самая лучшая идея в наше время, понятно, в принципе обои можно было и не раскладывать, одна не очень.